Добрый день, дорогие друзья, уважаемые недруги, а также просто интересующиеся. Я Станислав Данилина, руководитель программы «Послезавтра ТВ». Предлагаю вам поучаствовать в лунной программе. Если очень коротко, для тех, кто не, не любит много букв, американцы сделали большую ошибку, приступая к освоению Луны и не согласовав, так сказать, не устаканив а все вопросы, связанные с собственностью на лунные участки, а лунные участки принадлежат не Соединенным Штатам, а тем, внимание, кто приобрел их именно по американским законам. Есть разница. Простые участки, разбросанные где попало, и те, которые находятся в эпицентре событий, которые будут развивать американцы. Вот их за небольшую цену мы предлагаем вам купить купить и многократно увеличить свое благосостояние уже в ближайшие годы. Обо всем этом и пойдет речь. Ситуация действительно уникальная. Для тех, кто не любит много букв, не любит думать, вы можете покинуть наше видео прямо сейчас. Остальных призываю, прошу о минуточке внимания. Теперь ответы на вопросы, которые наверняка возникают у многих, которые нам хотели бы задать. И вы сейчас увидите, что я оглашаю те вопросы, даже которые не поступили, но которые, да, мне нечего скрывать. И я задаю те вопросы самые каверзные, которые у меня самого возникли, если бы я это все услышал, прочитал. Так, вопрос. Вы-то сами послезавтра ТИФы купили лунный участок, отвечающий уникальным требованиям? Ответ. Да. В собственности, послезавтра ТВ есть два участка. Уникальный и, так сказать, сувенирный документы, на второй является умелой. Обратите внимание, западной подделкой документов на первый. И вот разницу между ними может понять лишь наток. Если у вас будет интерес, то чтобы потенциальные покупатели не стали жертвами жуликов, я продемонстрирую в одном из видео оба документа видео на своем YouTube канале. Сейчас мы предлагаем только уникальные и только аутентичные и оформленные по законам США участки. И повторяю, что даем гарантию этого не на словах, а на деньгах. А вот это момент да, который особо хочется, уже такое есть. Это по адресу сайта писали. У нас есть другое предложение. Вы продаете нам информацию об эпицентре деловой активности США на Луне в период с 24 по 29 годы. Мы платим вам любые деньги. Возможно ли это? Так, отвечаю. Нет, мы не торгуем информацией. Тем более, тайнами такого уровня. Мы сами добываем и реализуем информацию. На нашем YouTube-канале мы первыми в мире выложили в открытый доступ Расшифровку генома коронавируса Мы первыми в мире рассказали, когда именно настанет э, второй, второй момент, да, вторая волна вот этой гадости. Первыми это легко проверить. Это поддается проверке. Еще пара предсказаний, они абсолютно точны, но они сбудутся немножко позднее. Это пример, просто это всего лишь один пример наших возможностей. Так, еще раз, мы не торгуем информацией, мы ее добываем. Вопрос. В соглашении о деятельности на Луне и других небесных телах, принятом Резолюцией Генассамблеи он в декабре 1979 года, утверждается, что исследование в использовании Луны считается достоянием всего человечества, осуществляется в интересах всех стран мира. Цитата. «Луна не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нее суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами». Таким образом... Продажа участков на Луне является, во-первых, юридически ничтожной, грамотный человек, излагает, во-вторых, противоправной. Согласны? А, нет, не согласны. А, соглашение, извините за тавтологию, о котором вы упоминаете, не более чем одно из тысяч ни к чему не обязывающих бумаг, увы, подготовленных ООН. Это соглашение не подписали ни США, ни Россия, ни многие, многие другие страны мира. Соединенные Штаты не признают это соглашение. Более того, президент США подписал указ о коммерческом освоении Луны, объявил процитированное вами соглашение недействительным, призвал американские органы власти всячески противодействовать ему, то есть соглашению. Так еще раз вы получаете документ на право владения лунным участком, оформленный по законам не ООН, а Соединенных Штатов Америки. Это обстоятельство решающее. Так, к сожалению, за последние десятилетия он превратился из влиятельной международной организации в такой клуб прозаседавшихся не способных результативно влиять ни на какие негативные мировые тенденции. Подпишитесь на наш YouTube-канал. Мы обещаем вам информацию обо всех правовых аспектах из первых рук. Мы обязательно побеседуем об этом и с незаинтересованным лицом, с известным адвокатом. Это наше обещание. Еще одна аналогия. Практически полная. Мировое сообщество не признает Крым российским. РФ считает его именно таковым. Я не обсуждаю политический аспект, в данном случае, этой проблемы. <coughs> Мне просто хотелось бы заметить, что граждане РФ беспрепятственно покупают земельные участки в Крыму. И для тех, кто любит смотреть на 10 шагов вперед, э заметим, что вероятность того, что он пошлет войска, ведет войска, чтобы докупировать ваш лунный отдел. Ну, мягко говоря, такая вероятность к конлю. Следующий вопрос. Почему послезавтра предлагают уникальные лунные участки только россиянам и жителям постсоветских республик? Разве не выгоднее продавать их европейцам, тем же американцам, японцам, например? Сознайтесь, вы пошли такой путь, потому что ваш бизнес противоречит законам ЕС. А наш бизнес не только не противоречит законам ЕС, он утвержден официальной германской инстанцией. Кроме того, повторю, что я являюсь членом торгово промышленной палаты ФРГ. Теперь по второму вопросу. Возможно, в дальнейшем мы предложим участие в нашем проекте и европейцам. Но! Вот пока в сложившейся политической ситуации они не будут участвовать в русском проекте, опасаясь индивидуальных станций со стороны США. Их трудно убедить в том, что мы не разглашаем и не разгласим сведения наших покупателей. Но, на мой взгляд, это их собственные проблемы, не наши. Что и сколько тут стоит? Зайдите на сайт, на сайт на наш сайт и почитайте лунную программу Лунная программа послезавтра ТФ, она там опубликована, она не будет облегчаться, в отличие от всей остальной информации. Вопрос, если я решусь на покупку, какова процедура ее оформления? Какой документ я получу на руки, сколько времени это займет? А после поступления оплаты на счет послезавтра с указанием ваших данных, латиница, имя, фамилия, отчество, лучше всего в соответствии с данными в вашем загранпаспорте, паспорте, сразу начинается процесс оформления. Ваши данные заносятся в специальную базу исключающие продажи одного и того же участка а нескольким разным покупателям. Наши американские партнеры подготавливают документ на право владения соответствующей собственности согласно американским законам. Этот документ со всеми необходимыми данными, вашими указанием точного местоположения и размера вашего участка вам достает курьерская бизнес-почта. Поскольку речь идет, с кем нужно понимать не об изготовлении, какой то фантика на принтере, чем вот а этим занимаются тысячи людей тысячи в восточной европе, да и в западной тоже, да, не говорю о России. Так вот, поскольку речь идет не о Фантике на принтере, который нужно напечатать, о реальном документе, его регистрации и дальних расстояниях, он, я хотел бы попросить он, вас набраться терпения, подготовиться к тому, что доставка будет осуществлена примерно в течение, ну, 30 ну, 35 дней с момента оплаты. Опять же, как сложится ситуация с известной болезнью, это неизвестно, но доставка в худшие времена осуществлялась. То есть, дней 30-35. И да, наша гарантия, если документ не будет доставлен, вы получите, конечно, ваши деньги обратно. Новый вопрос. Луна велика. Какова гарантия того, что именно мой участок не останется без внимания тех первопроходцев, которые будут заинтересованы в нем? А вот это как раз наше ноу-хау. и Внимание, наша гарантия. Дело в, том, дело в том, что мы имеем доступ, скажем так, к конфиденциальным документам, в том числе НАСА. Поэтому досконально в курсе, скажем так, географии и планов покорения Луны. Можете не верить. Но вот наша гарантия. И через три года после начала освоения Луны... Ваш земельник, то есть лунный надел окажется дальше, чем за 15 километров от эпицентра деловой активности американцев мы не просто возвратим вам деньги, а вернем на 100 долларов больше. То есть если вы сделаете покупку за 200 долларов, наш прогноз окажется неправильным, мы вернем вам 300 долларов, но, конечно, попросим сертификат вернуть нам. Вы нам обратно сертификат, мы вам... Соответственно, 100 долларов сверху просто за то, что вы Не Итак, если вам не понравится покупка, то окажется, что вы просто удачно вложили деньги. Кто еще даст там, собственно, такие проценты по вкладу, еще в валюте. Ну и во-вторых, вот здесь на нашем канале мы публично сообщим, что если те, кто предпочел вернуть деньги с процентами, то вас попросим одного подтвердить факт обмена сертификата на деньги в комментарии к соответствующему видео, да, если такое произойдет. Еще от скептиков. <смех> да, ну вот, если все это так выгодно, почему вы сами после послезавтра не скупите все эти участки в соответствии с находящимся у вас планом освоения американцами Луны? О, ответ прост. Да, мы можем обогатиться через 5-10 лет. И да, мы так и сделаем. Значит, если наше предложение не найдет достаточного спроса, Возьмем посмешные проценты. Здесь же знаете, какие грабительские капитализмы, какие грабительские проценты здесь, да? Так, под нулевой процент, да, или под минус, или под 0,64, если не захочется искать. Вот мы возьмем на, на смешные проценты соответствующих кредитов в банке. В Европе это не проблема. И скупим столько участок, сколько сможем. Однако, дело в том, что сегодня вот сегодня, нам нужны быстрые и пусть небольшие деньги. Для развития канала и сайта После послезавтра ТВ у нас еще много медийных проектов. Так вот, для возможности рассказать вам правду, не отвлекаясь на бытовые проблемы, не будучи зависимым ни от Кремля, нет от Газдепа, ни от китайских инвестиций, да, ни от кого, мы хотели бы просто немного заработать. Немного. Мы, так сказать, информационный бизнес, он не терпит столько лет. Мы этим занимаемся. Мы хотим говорить правду, не отвлекаясь на мелочи, да? Вот поэтому. Так, очередной скептик к гарантии того, что я не имею дела с мошенниками. Значит, еще раз. Пожалуйста, заходите на сайт, читайте лунную программу послезавтра, там все узнаете. Сейчас назовем еще одну дополнительную гарантию. Значит, после получения вами документа на право собственности, мы готовы внимание, предоставить вам доступ государственному американскому регистру наших партнеров. Там вы сможете увидеть их безупречную кредитную историю. Мы сейчас раздумываем о том, чтобы предоставить самим сомневающимся возможность оплатить нашу услугу в платежной системе, предполагающей опцию возврата денег покупателя. Эта опция безупречно функционирует в рамках ЕС, но, признаться, признаться, я опасаюсь использовать ее вне пределов Евросоюза. Мне совершенно не хочется, Да вступать в какие-то юридические споры, когда человек да ушлых людей много, когда человек может получить и участок и вернуть деньги, вот этого мне абсолютно не хочется, да. Следующий вопрос. Унаследовали дети мои дети потомки право на соответствующий, счет, безусловно, или любого из тех, кого вы впишете в соответствующие графы в документы как собственника или наследника. А более того, вот вообще мысль в том, что такую покупку стоит сделать как раз в интересах детей, внуков, правнуков. Ныне очевидно, что однажды крупные колонии землян будут и на Луне, и на Марсе. И как знать, не удастся ли вашим потомкам обжить участок, если вы не соберетесь, конечно, сделать бизнес, продать его за какие-то, ну, большие очень деньги. Кому вы могли бы порекомендовать купить такой участок на Луне, кому нет? Рекомендуем. Первое. Тем, кто хотел бы спасти свои быстро теряющие ценность рубли, тугрики, таньга, образно говоря, конвертировав их в валютный товар без выезда за границу в несколько движений руки. Второе, инвесторам, третье ресейлерам. С целью последующей перепродажи, но начиная с 2024 года. Следующий пункт: тем, кто хочет сделать кому-то дорогой подарок, например, к свадьбе, но не имеет на такой подарок достаточных средств. Это действительно. Подарок в будущее устремленный. Опять же, родителям, думающим о подарке для детей, например, к совершеннолетию. А вот кому не советуем делать, ну да, есть такая тоже категория, давайте будем говорить к тем людям, которые, тем людям, которые небрежно относятся к хранению документов. Документ на собственность изготавливается, внимание, в единственном экземпляре. И в случае утраты или порчи, к сожалению, не, постоит, не подлежит восстановлению. Дубликаты не выдаются. Ну, кстати, это вот э, такая забавная вещь. Здесь, например, свидетельство о получении э, гражданства. Оно тоже, скажем, вот, скажу, фэрган, не подлежит выдаче дубликата. Хотя я не, не очень понимаю, почему гражданство тем этим не отменяется. Ну, вот так вот обстоит дело с Луной. По законам США, принадлежит ли только земельный участок или также недра под ним? Очень хороший вопрос. И то, и другое. Одна из причин освоения Луны, пусть и не главная. Наличие у нее недрах гелиатрии других полезных ископаемых. Извините. Между тем на Земле примерно 30 граммов гелия стоит эм, свыше эм, порядка 38-40 тысяч долларов. Все, что находится на вашем лунном участке, под ним, это ваша собственность исключительная. Здесь хочется сказать, что в недрах Луны обнаружены залежи железа, алюминия, титан-хрома, магния. В состав лунного грунта, пусть меня поправит, это да, речь идет, пусть поправит специалисты, входит калий, кривний, фосфор. И с помощью автоматической беспланетной станции Лунар проспектор еще запущенной в 1998 году, удалось остановиться локализации металлов на поверхности Луны. И, пожалуй, наиболее перспективным в плане освоения ископаемых на Луне остается изотоп Гелия-3. Сегодняшний рынок Гелия-3, он недостаточно велик, чтобы оправдать его добычу на Луне. Но, но, в долгосрочной перспективе, Возможно возобновление спроса на гелий-3 в качестве топливого внимания для термоядерных реакторов. И это может сделать добычу топлива на Луне экономически оправданной. Теперь смотрим. По некоторым оценкам, запасы гелия на Луне составляют, часть я до около 1 миллиарда тонн. Такое количество, как указывают специалисты, может удовлетворить сегодняшнюю мировую потребность в электроэнергии на 3300 лет. Приведенные цифры наглядно иллюстрируют причины интереса ведущих мировых держав к освоению Луны. Ну, в общем, конечно, можно представить, что именно под вашим участком будут обнаружены залежи гелия, такой лунный клондайк, что именно тут американская корпорация планирует освоить его добычу. В таком случае вы, конечно, супермиллиардер. Давайте, давайте, давайте оставаться реалистами. Это лотерейный билетик. Да, конечно, в любом случае вам принадлежит участок на поверхности Луны, и мы гарантируем, что он находится в зоне активности американцев, и недра под ним. Вот тут мы совершенно не гарантируем. Мы не настолько ясновидящие, чтобы заглянуть в недра Луны, проникнуть в зда, проникнуть, проникнуть взглядом пространство и время и сказать, что там у вас находится. Увы. Окей, представим себе следующую ситуацию. ситуацию. Это новый вопрос. Все свершилось. Американцам, осваивающим Луну, стал вмешательный участок, его не обойти, он мешает им прокладывать трассу, строить планетарий. И так далее и тому подобному. Как я узнаю об этом, пройдут, ну, как нож в масло через мою собственность и все. Они что, будут уведомлять о соответствующих факты гражданина не очень дружественной страны? С точки зрения американского законодательства, вы не являетесь гражданином дружественной или недружественной страны. Вы являетесь законным собственником недвижимости, оформленной по американским законам. Ваши данные внесены в официальный регистр собственников нашими американскими партнерами, являющимися в свою очередь партнерами НАСА. Вас обязаны будут уведомить в том случае, если к вашему участку будет проявлено соответствие через. Что будет, если вас не уведомят и разрушат тем или иным образом вашу собственность? Ну что, тем лучше для вас. Нарушителям частной собственности будет выставлен многомиллионный иск. В скобках отметим, что как бы вы не имеете права мешать. Это вот, внимание, исследовательским работам, проводимым на вашем участке, ну, например, взятие проб грунта, но ну, вот использование его там, или уничтожение его или недр вашего участка в коммерческих целях не допускается. Идет ли речь о частной корпорации или пусть даже об интересах всего государства США в целом. И еще один момент. Освоение американцами Луны можно будет наблюдать в прямом эфире. Так что если вы любопытны, сами сможете посмотреть, как далеко они находятся от вашего участка. Ну, далеко тут в кавычках. И вам будут высланы координаты такого участка, и лунная карта с его разметкой. И еще, мы не можем гарантировать вам, но предполагаем с вероятностью так, процентов 70-90, что именно ваш участок покажется в одном из первых репортажей с Луны повторяем не гарантируем, Посчитаем считаем это возможно с высокой долей вероятности. Дорогие друзья, уважаемые недоброжелатели и недруги, а также просто интересующиеся, конечно в этом выпуске мы не смогли ответить, осветить все вопросы, которые вас заинтересуют еще раз. Приглашаем вас зайти на сайт, там будут выкладываться все вопросы, все ответы, ну и если такие появятся у вас в дальнейшем, мы возможно посвятить мы этому еще отдельную передачу. Всего вам доброго, спасибо за внимание. И, как говорится, Мойнсон.